Теперь давайте немного модифицируем программу, чтобы понять, для чего можно использовать вот этот самый а, метод run и а, переопределение его. В данном случае у нас а, один раз выполняется задание в отдельном потоке, но а, в принципе мы можем здесь написать цикл, более того, можем написать бесконечный цикл, например, вот так, forever фигурные скобочки. И теперь вот этот вот слип, который приостанавливает работу потока, я вместо вот такого вот паразитного метода, он становится очень даже полезным, если я его помещаю вот в этот бесконечный цикл. И тогда он приобретает некий смысл. А смысл его в том, что мы хотим э, запускать это задание не по нажатию на кнопку, а просто каждые 5 секунд. Ну тут, правда, не совсем каждые 5 секунд, то есть какое-то время занимает сам сам вот этот процесс, сам метод. Соответственно, следующий раз оно будет запущено через 5 секунд плюс время выполнения предыдущего задания. Вполне возможно, что мы хотим как раз реализовать какое-то периодическое фоновое задание например она будет запускаться при запуске вообще всего приложения и прекращаться при завершении работы приложения ну, в принципе мы можем как то тоже приостанавливать работу этого потока и я покажу как Итак, давайте сейчас попробуем реализовать следующее Теперь вот эта кнопка, она не будет один раз запускать задание, она будет запускать задание в фоне, которое будет выполняться периодически. Давайте я здесь напишу теперь start. И я нажимаю на кнопку, у нас запускается задание в потоке, и оно начинает в цикле выполняться каждые 5 секунд. Ну, 5 секунд может быть это не очень реалистичная такая цифра, хотя для каких-то заданий вполне. После чего, если при повторном нажатии, я приостанавливаю это фоновое задание. И, может быть, выбираю какие-то другие папки, начинаю их синхронизировать тоже регулярно, периодично. Давайте попробуем это реализовать. Ну, в первую очередь нам надо будет поменять слот обработки нажатия на кнопку, потому что он должен вести себя по-разному, кнопка должна вести себя по-разному, в зависимости от того, запущен сейчас вот этот отдельный наш поток worker или нет. Узнать это можно через метод класса QThread. Тут несколько методов из finished, из running и так далее. Ну, давайте используем изрань. То есть э, поток работает, он не остановлен, он работает. И в этом случае э, понажать на кнопку мы хотим остановить его. Ну как можно остановить поток? Есть опять-таки для этого метод, он достаточно грубый, его лучше не использовать, но ну, давайте начнем с него. Этот метод называется terminate а в противном случае мы делаем, что и делали раньше запускаем поток. Единственное, что вот теперь мы не будем а, деактивировать кнопку потому что она нам нужна для того, чтобы Остановить процесс. Так, а вот в Ready to start, который связан с завершением работы потока, мы можем добавить изменение текста кнопки btn-backup-set-text. Back то есть, если у нас завершился работа потока, то мы можем снова запускать. Я пишу Start. А вот здесь мы пишем после запуска, меняем текст на стоп. setTextStop. Set так, отлично, теперь давайте только еще, не зря я э, добавлял вывод в консоль при удалении, потому что в данном случае сейчас у нас не удаляется. Объект backupWorker, так как мы это нигде здесь не прописали. Так, это теперь нас не очень интересует. Мы можем указать родителя. До этого мы не могли это сделать, потому что используем метод move to thread, который запрещает переносимому объекту иметь родителя. Так ну давайте проверим, как это все работает. Так, только единственное, что я сейчас э, еще добавлю немного вывода в лог, чтобы было понятно, что у нас происходит. QDebug. Здесь у нас task started. То есть задание стартовало. Запустилось. QDebug. Task finished. И давайте... Тоже обозначим тот факт, что у нас поток заснул. Ну или приостановился, да? Thread. Post. Post. На 5 секунд. И... Поток возобновил работу. Resumit. Ну, пробуем запустить. Так, пока все неплохо. Выбираю опять папки. Запускаю. И мы смотрим, стартовал поток, запустилось задание, задание завершилось. После этого у нас поток заснул на 5 секунд, потом за опять возобновил работу. И, как мы видим, это действительно бесконечный цикл, продолжается снова и снова. Ну, давайте проверим. Я, например, сейчас очищу содержимое этой папки и посмотрим. Ой-ой-ой случайно запустил видео, так, и мы смотрим, постепенно у нас возвращается, причем в этот момент, смотрите, задание стартовало, сейчас у нас ничего не спит, время не идет, сейчас задание завершится, и после этого опять поток заснул на 5 секунд. Ну, тут... Э, какой момент? Давайте я нажму на стоп, посмотрим, что здесь все. Да, у нас теперь старт. И мы видим, что действительно больше сообщений не появляется. Наш поток остановился. Запускаю снова. Он снова стартовал. Чем... Э, чем плох метод terminate? Он вызывает э, мгновенную, моментальную простановку потока. Э, есть э, некие вариации в зависимости от операционной системы, что тоже, в общем, не очень хорошо. Э, если мы пытаемся писать по-настоящему кроссплатформенное приложение, то хотелось бы, чтобы все-таки э, наша программа более-менее себя вела одинаково э, под разными операционными системами. А теперь давайте представим, что мы открыли какой-то файл, и в этот момент у нас вызвался этот терминал и мы не успели собственно освободить этот ресурс освободить закрыть этот файл пользоваться им уже никто особо не сможет или мы переписывали какой то файл куда то например или не файлы и тоже посередине этой операции поток останавливается ну в общем понятно что какой то может быть непредсказуемое после этого поведения. ну как минимум это очень некорректно и некрасиво. Как же можно более мягко потребовать остановки потока? Теперь смотрите. еще один момент, который у нас э, не учтен. Я могу в момент, когда у нас поток все-таки запущен, не останавливать его, а сразу закрыть приложение. И мы видим, что объект, рабочий объект был удален, но вы, э, нам выводится предупреждение от Qt, э, которое говорит о том, что э, мы уничтожаем объект потока, ну, объект Qthreat, э, в то время как он все еще работал. То есть, э, собственно, вот об этом нас и предупреждает, что это нехорошо. Ну, давайте сразу же решим эти проблемы как можно более мягко остановить работу потока. Для этого есть метод. Так, я случайно все постирал. Это а, называется request interruption. То есть запросить прерывание. А, и в можно сказать, что это неудобно, да, то, то что э, автоматом поток не остановится. Но, с другой стороны, нам это и нужно, потому что мы хотим контролировать этот процесс. Мы хотим понимать, в какой момент можно прорвать поток, а в какой нельзя. И э, мы должны сами обработать вот э, э, Ну, По сути, понятно, что здесь выставляется некий флаг. Э, мы можем обратиться, к, узнать значение этого флага где-то внутри нашего метода run. И э, в зависимости от этого остановить или не остановить э, выполн дальнейшее выполнение э, потока. Ну, давайте э, проверим. Я считаю, что удобнее всего здесь. Можно, конечно, после там, говоря, каждой строчки э, проверять. Но мне кажется, что достаточно здесь, после выполнения, э, выполнения э, задания, собственно, полезного. Мы проверяем то, что был запрос на прерывание потока. И если он был, то мы выходим из цикла и тем самым завершаем работу потока. Но смотрите, какой здесь момент возникает а, вот в случае а, закрытия формы во время работы потока оказываемся в деструкторе основной формы, и здесь э, э, в этот момент мы удаляем объект backup worker, потому что он является дочерним, но здесь мы никакого запроса на приостановку не делали, то есть опять мы можем столкнуться с той же самой проблемой. Поэтому здесь мы тоже должны написать worker request interruption. Но проблема все еще не решена, потому что э, мы запросили приостановку, но она может произойти там, через 5 секунд, а то и больше, если э, ну, в зависимости от того, где мы находимся в данный момент вот в этом цикле. Поэтому мы каким-то образом должны дождаться того момента, когда все-таки поток worker остановится. Э, сделать это можно посредством метода worker Wait. и э, тут э, мы видим есть аргумент у этого метода э, мы будем ждать либо до момента когда поток приостановится но может быть бесконечно ждать мы не хотим и здесь мы можем указать сколько мы максимально можем ждать то есть зависит от того что произойдет раньше ну истечет вот это время указанное здесь как аргумент или по, по такой завершится до этого момента мы будем ждать ну давайте допустим с запасом 10 10 секунд я здесь укажу на самом деле видно что здесь достаточно слабое место потому что на самом деле теоретически может быть и больше если у нас вот синхронизируются в две большие папки, то они могут делать больше, чем 10 секунд. То есть мы, на самом деле, опять не дождемся, не дождемся реального завершения вот этого потока. Ну, для наших целей этого будет сейчас достаточно. Давайте проверим. Так, я запускаю. Как видим здесь все у нас нормально я нажимаю на стоп смотрите не прекратилась работа и только вот сейчас задание завершилось то есть э, мы не жестко остановили выполнение потока теперь давайте посмотрим что будет при нажатии э, при закрытии формы во время исполнения. Опять же, мы не сразу вышли из программы, а дождались, пока завершится поток. И единственный какой момент остался, это то, что вот в это время, пока мы ждем завершения потока, здесь, конечно, надо написать break. Пока мы ждем завершения потока. Э -э Теоретически кнопка оставит будет уже и, еще доступна. То есть э этого, конечно, надо, как, это надо как-то исключить. И предлагаю исключить это тем, что вот здесь деактивируем кнопку. Set enabled. False. А когда поток все-таки завершится, то вот выполнится вот этот слот и включит ее обратно. Давайте посмотрим. Я нажимаю на стоп. Ну, сейчас вот неудачно. Давайте еще раз нажимаю на стоп, кнопка деактивировалась. Пока мы ждем завершения потока, вот он завершился, и кнопка опять активна. Ну, как я уже сказал, слабое место в нашем приложении это вот здесь. Сколько мы ждем завершения потока Worker? На самом деле есть другие приемы и другие, другой инструментарий для синхронизации потоков относительно друг друга, о котором я расскажу в одном из следующих видео. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.